Здарова, здорово. что нового в рэпе ебать, расскажите новостей, да заебата, все заебись, отдыхаю от всего, лень что-то делать даже, Здорово, Киев, душевно ну кстати на видосе интервью не кажется таким душным по крайней мере мне это не показалось живую вживую мне как-то более да, сказать, больше ощущения монолога было что ли ну, на видосик это вроде и не напряжено да барбершо безо мной не было я дома на отдыхе да на заслуженном. За Бен над тобой кингство угорал в твиттере. Да похуй, я нормально к таким вещам отношусь, когда кто-то что-то может написать в твиттере. Эдик нас предупредил вообще, блядь. Если бы не Эдик, может быть, канал БРБЛ за баня своевременно отреагировал, написал мне личное сообщение. Говорит, там Тоха, блядь, банят за букмекеров, блядь. Пиздец. Не, не бухал, сейчас бухаю. Погода, ну, бля, ветреная сегодня. Ветер прохладный, вчера жарче было. Я знаю, что я лучше. ей я, нахуй, по-любому. кто не знает, любимое пиво Оксимирона. Да он так сказал, по крайней мере. Я надеюсь, это не внутрян. блядь, мало ли. Зову, пацанов, на финал. Приходите, блядь. Все приходите на финал. Потому что непонятно, что с расписанием у нас. Непонятно, блядь, что с контрактом. Из-за того, что в любой момент могут из-за букмекеров забанить. Но у нас же с ними есть договор. То есть нам либо разрывать с ними договор, либо выпускать и есть вариант забанить, либо переждать. Вот мы думаем, что делать, короче. Я за Конора. Я сам, как бы, у меня корни ирландские есть, поэтому я за Конора. Вот. Такие дела. ЦСКА Реал не смотрел, только гол увидел. Стрим, не знаю, мне тут не очень комфортно проводить стримы. Хотя бабки сейчас нужны пиздец. Вот, но... Видимо, как только домой приеду Я не говорю, что я не буду звать блогеров По-моему Здарова Слава Минск по-моему, нет, по-моему, не смотрел Может, что включал так, на минуту Так, сейчас что, блядь, надо мне в не делать, я все ленюсь, сижу в этот, в Ассасин Крит играю, ебать, в новый. какой он каличный, нахуй. Блядь, был Готов вот это, блядь, играем, а этот что то так. Здравствуйте, Сутитров, июх, мать, блядь, снесётся, нахуй. Мы Кэлпи выпустили раньше «Кандаршоу», потому что ну, там все связано с рекламой. Не бадал, не являлся перспективным в этом плане. Поэтому его и выпустили. Ну, без рекламы. Но, как батл он мне нравится. <coughs> что с бодибайком? Да ничего. Ну, как бы, блять, Объяснил. не надо какие-то моменты Выносить, тем более не то, что выносить, а ну, перевирать, блядь. Ну все, поговорили, собственно, все. Ну, как бы, блядь, щабосны. Нас... Ебать, зажигалку, блядь. Покалечную куда взял. Пивковик. Савергон для первого раза, молодец. Довольно-таки достойно выступил. Реп читал. Не дома. парламент. Нет, альбом Фейса не слушал. Я вообще в последнее время слушал мало новой музыки. К сожалению. Третий сезон Ребла будет, разумеется. Все заебись, пацаны. кстати, типа, альбом пролистал на днях вчера или позавчера, не помню какую пару все ждешь запубликованную примечу финальную в физическую физическую физическую физическую физическую самые высокие коэффициенты и быстрые выплаты, пишет Ян Янов Леонидчик, ну явно не на Масбете, потому что Масбет вам ебанули а нам все-таки с 1ХБет не ебанули канал но если встанет вопрос когда-нибудь, что Масбет останется единственной конторой которую можно рекламировать то там, короче, блять где рекламить можно, там, там и все пизда, блять Таких новых рекламодателей, не знаю, потому уже и ебаню, блядь, и, и нахуй. Вон, блядь, напишите версию, пусть идут спонсоров, у них дохуя там всякие прачечные эти Блять, кто у них прачечная 5 лет, тут вот мне интересно, хоть кто-нибудь постирал эту прачечную после рекламы версию, типа, блядь, чем она отличается от других прачечных, нахуй. Фифу новую хуярю, да, блядь, сейчас это, викенд лига ебаная. первый матч выиграл, 4-1, второй, 5-4, проебал, три гола, вообще, таких дураков залетело, пиздец. Да, я думал, Хабиб Коннор, блядь, сегодня с утра, ну, вернее, вот, вот, ну, грубо говоря, завтра, да, в 5 утра, блядь, а он, окажется нахуй, с субботы на воскресенье, блядь, такая хуйня, что там, блядь. Ой. Погода заебись, ну ветер какой-то пизданутый, блядь, что-то нахуй сносит тут, ебать, все. Будут стримы по ФИ, да хуй знает. Посмотрим. Фифу, на Ютубе смотришь? Не, не смотрю. Ну, сейчас не смотрю. Ну, интервью, как сказать? Ну, мне казалось, что немного оно моноложное такое. Вот в этом плане оно мне не очень понравилось. Ну, и некоторые вопросы из серии, блядь. Оплаты монтажа типуксенсов пиздец. Кто Кахаби Поликонар? Да хуй знает. Посмотрим. Я же ирландцев. ПМ на РБЛ вернется после Нового года. Я так думаю. Ну, вернее, не думаю, я знаю. кроме Месси, поймал кого-нибудь, блять. Ну, про мясо ловил этот, как он, не Информ, как он называется, нахуй, я не помню. Какую-то карточку, короче, его, ну, за, за 100 тысяч продал. Что-то такое значимое, я не помню уже. Кто сильнее Шумовый диктатор? Ну, я не знаю. Так, по мне, они достаточно хорошо оба делают, но мне больше нравятся батлы Диктатора. Ну, чисто по вкусовому предпочтению. По... Ну, хотя у Шума с Black, там хороший батл. Да мне вообще понравилось давать интервью, надо еще где-нибудь, блядь, сходить. Попиздень. Только не о батл-рэпе, там, егучем. Здорово, Испания. Состав Фифе в воротах Кепа, в центре защиты Вандей Дейк 92-й. Справа Валенсия, слева Робертсон, в центре поля Фред и Канте. Три атакующих, Азар, Месси, Лукас, Апельник и центр за Заха, как Да, вот я Дудю обосрался, блядь, сходи нахуй. Я отборы 140 не смотрел, я начну сразу с сезонов смотреть и их рвать на бедах. Не хочу отборы смотреть. Спасибо, я охуенный. нахуй знает не знаю рейтинг а дивизион в четвертый пришел. перешел вернее перехожу сейчас там 10 очков осталось и рейтинг первый привет пятигорск на РМБ пойдешь обязательно так приеду Будешь стримить пряги, пьем, да мне, блядь, со стримами напрячь нахуй. Так вернусь, не обязательно. Наука мудрича, да, блядь. Я красивый, спасибо. Я охуятный. Да хуй знает. Есть пару шлипанов, которые мне не нравятся, но мне так грень, блядь. Что пиздец. Прокат PS4 мне пишет, пацаны. Привет, Антон. Привет. Ты как будто в санатории. Да и в санатории. В Питер. Числа 12 вернусь, наверное. Антон мой Кроешь истории про Романа Великана хуйкина. Ну, после просмотра не самые печальные У меня Впечатления В интервью Могу выйти хуже На РБУ не хочу батли Потому что это немного неправильно Типа я организатор и батли на своей площадке Я в заранее каком-то на положении Изначально да, Дудя смотрел с фараоном. Ну, такое. Видно, что фараон такой, типа, сидит в пизду это все. Ну, какое-то странное интервью. Мне тут, блядь, написали, что Андрюха Прайм опять мошенничает, блядь, пацаны. Человек неугомонный, блядь, просто. Говорят, кого-то на хамер кинул, блядь. Владельцы мне какого-то Хаммерку писали, говорит, Андрюха, мошенник, блядь. Это мы нахуй. Вот человек, блядь, достигает все нахуй, все свои цели, блядь. Альбом Гуфа. Ну я не слежу уже, к сожалению, за Гуфа. Хапаем. делать дела, блядь. Пока мы ебанем В Питере, блядь. Братишка хуярить дела. Позовешь браги на РБО? Да хуй знает. Так тебе в этом барбек. Хорош. рука мне почти всегда нравится. Мияги не слушаю. С отцом эфира еще будут донаты, сделать, конечно. надо сделать. Любовка почему позовут? Так не позовут-то. Шабаса. Смотрел Плэндэд Малбаттл, нет, специально для, для до стрима не смотрю. Азар или Салах? Азар сейчас. Когда эфир с маэстро битов, да Тут бы самому начать эфир. Здорово, здорово. следующий гость ничего хэппи я не знаю потому что вот, мне и так напряга совсем со всеми делами я тут сижу и думаю блять я через неделю приеду ебать и в, так так так сказать увязну в делах блядь я сейчас наслаждаюсь моментом хотел бы в Харькове побывать нет ни в коем случае месяц или до да вот Межсезонник, конец ноября, конец декабря, конец января. Скорее всего, так. По Крайней мере, планы такие. Ну, еще не ставил. Да я где был, блядь, на вашей Украине, емая. В Харькове живет, пришлет и не рад, блядь. Нахер мне туда ехать. Не, я не в царском селе, блядь. Хотя это, в принципе, можно назвать царским селом. Кто согласовывает пара на мейн? Я. Под они раскучаю очень сильно. Денирович родной там, без меня. Но я скоро приеду к нему. На сезоне, как тогда, 2 ивента. Три встречи будут. Да? С Никитой Пивачуком нет, понял, сделать что-то серьезно. Ну, мы как знакомый? Я что-то сказал про картаву футбол, он добавился ко мне в друзья. Я ходил там на пару матчей. Так чисто я Масовамулю кинул, как бы, когда они победили. Ну, вот, ну каких-то таких моментов мы не обсуждали никогда. Ну, в принципе, там парой сообщений перекинулись. Но ну, вот. ну, а я по футбольчику был горнул, ничего нет. Кого ты будет еще, но это было? Кого повторить сезон пойдет, насколько я знаю. На ночь до этого будет. Когда next эфир. Скорее всего, как вернусь, не знаю. Мне тут неудобно в эфире. Закон ораная Ну вы все, Подохли что ли? Блять, холодно, чё-то пиздец Пиздец, как говорит хохол пиздюшный. Спасибо Я, охуя Повторюсь ещё, блять, на финал, да? Ничего. Парашотин осталось, точно. Пьемка, только пьемка Я не часто пухаю. наверное, будет кстати, не знаю. Мы разговаривали, но конкретики не было. Если даришься на финал, ну давай, да, там хер, знаете, посмотрим. Сеймер будет бы когда уже найти. Нет, Окс на эфир не придет. Сколько людей примерно в баре на финале, во Финала еще не было, блядь. Я мельком послушал. Альбом Каких-то. У нас в Кинса нет конфликта, ты нахуй конфликт, блядь, два дня назад списывались, блядь. Считаю батлы за третье место ни о чем. Хава дары купку-то едучу. Круто увидеть да, какой он КФ или его на встрече ХРБ, он вроде в теме в Я открыт для общения. Нарова. Пишите в комментарии Никита. Почему нет? Чуточку странно иногда вопросы в интервью, блядь, не чуточку. Ни разу не чуточку. Да эфир не знаю, чуваки, скорее всего, как вернусь. I